Приветствую вас дорогие участники, держатели мегаватт контрактов, а также люди, интересующиеся бестопливной энергетикой. Меня зовут Александр Бобров, я являюсь президентом компании Seurcener. Закончилось лето и пора обсудить, что было сделано в компании за последние месяцы, а также мы узнаем сегодня, что вас ждет в ближайшее будущее осенью 2018 года. Итак, поехали! Этим летом Александр Сергеевич Кубушов, инженер, находящийся в Италии, обещал продемонстрировать нам свою технологию и на основе этой технологии продвинуть нашу компанию и наш народ на развитие бестопливной энергетики. Но, как оказалось, этот человек не оправдал доверия. Получив свои средства, он отказался передавать технологию в России. И компании пришлось искать другие варианты и искать других инженеров для того, чтобы произвести бестопливные источники энергии. Несколько месяцев назад мы начали работу по поиску этих инженеров в разных регионах нашей страны. Мы изъездили разные города, встречались с людьми и обнаружили э, большую тенденцию к развитию бестопливной энергетики в России, но она находится в подпольном производстве. Дело в том, что люди боятся выйти в свет с этой технологией, люди боятся показать свои генераторы, а есть несколько потребительских обществ, которые на данный момент уже пытаются произвести бестопливные источники энергии. Мы сами трогали их руками, мы сами видели это производство. И люди уже за деньги пытаются приобрести эти генераторы в разных регионах страны. Но делается это все густарным способом и в маленьких масштабах. Несколько генераторов в месяц – это самый большой поток производительности одного из производств, которых мы видели. Но это еще не все. Больше 100 человек пропало в прошлом году без вести. Те это те люди, которые пытались выйти на рынок с бестопливными источниками энергии. Даже возьмем Андрея Слободина. Его семья попала, попала под давление, и этому человеку пришлось технология уехать в Корею. Там он организовал компанию и тоже уже наладил большое производство бестопливных источников энергии. Они предложили нам заключить с ними контракт и стать их представителями в нашей стране. Но мы патриоты, и попадая под, май, под майский указ Владимира Путина, мы отказались продвигать эту технологию в нашей стране, так как она принадлежит корейцам. Нес некоторое время назад мы познакомились с учеными, которые рассказали нам о том, что бывает несколько видов генераторов, и они обладают технологией создания этих генераторов. Первые из них – это механические, те, которые демонстрировал нам Александр Сергеевич Кугушов и те, которые мы знаем, когда ротор вращается внутри статора, и энергия добывается внутри этого устройства. А есть устройства не механические, где нет вращательных элементов. Также они рассказали нам о третьем виде генераторов, о котором людям пока не дано знать, потому что люди не могут его использовать должным образом. Эти инженеры согласились с нами сотрудничать при одном условии, что мы не будем раскрывать их фамилий, мы не будем показывать их лиц, а только лишь будем демонстрировать их технологию и пытаться вывести ее на рынок в нашей стране. Мы заключили с ними контракт, и на основе этого договора люди начинают собирать нам наш бестопливный источник энергии. В октябре месяце он будет продемонстрирован в разных регионах страны. Но сейчас поподробнее о каждом изменении и подробнее о новостях, которые вас ждут в ближайшее будущее. Итак, первые изменения, которое нас ждут, это изменения на нашем сайте в наших личных кабинетах. Изменения программного обеспечения и добавление различного функционала. Первое – это идентификация по документам. У нас будет создано потребительское общество, где каждый будет зарегистрирован внутри этого потребительского общества. У него будут свои собственные данные, и эти данные будут внесены в реестр участников потребительского общества. Дальше у нас будет создана система уведомлений, где каждый из вас может мгновенно получать ссылки на новости и просматривать их в онлайн-режиме. Перевод контрактов и других крипто-единиц. У нас будет организована функция которая была ранее, это перевод контрактов от участника к участнику, где вы можете продавать контракты любому желающему. А также можете переводить и другую криптовалюту, такую как эфириум или биткоин. Следующее изменение – это вознаграждение. Мы поощряем участников, которые делятся информацией о нашей компании в соцсетях, рассказывают о нас своим друзьям и знакомым, рассказывают о бестопливных источниках энергии и развитии энергетики в общем. С этого момента каждый из участников будет получать вознаграждение в виде дополнительных мегаватт-контрактов. Еще одно дополнительное изменение – это собственный блокчейн. Наша платформа будет универсальнее уже существующих вариантов, таких как эфириум или биткоин. Наша платформа будет независима от энергоструктуры и будет независима даже от современного интернета. Подробней о собственном блокчейне и новой платформе вы сможете прочитать на нашем сайте, а также в группе ВКонтакте, где будет выложено предварительное описание данной технологии. Идем дальше. А теперь поговорим о нашем потребительском обществе. Еще весной мы начали подготовку документов, подготовку устава и подготовку к съезду учредительного собрания. Но Александр Сергеевич Кубушов возражал и поэтому данную процедуру пришлось отложить. Это осенью мы возобновляем данную процедуру. Сейчас устав практически готов и отправлен юристам на доработку. Я думаю, что в течение месяца они доработают все нюансы и мы опубликуем наш устав на нашем сайте. А теперь подробнее о составе и распределении потребительского общества. Потребительское в потребительском обществе будут учредители. Учредителями будут являться те люди, которые приобрели более 3000 мегаватт контрактов на свой собственный счет в нашем личном кабинете. Эти люди будут получать долю в компании 10% от прибыли всего производства. Все люди, которые приобрели меньше 3000 МВт контрактов, будут находиться в ранге обычных участников. На их долю будет распределяться 20% от всей прибыли компании. 40% от прибыли компании будет идти на наше производство, а 30% на ее развитие, поддержание инфраструктуры и продвижение. Этой осенью нас ждут следующие события. В октябре месяце мы запускаем генератор и начинаем его показ по всем регионам страны. Мы будем проводить пресс-конференции, встречаться с людьми и демонстрировать данную технологию. В ноябре месяце мы приглашаем всех инженеров на Всероссийскую выставку без источников энергии, где каждый желающий сможет продемонстрировать свою технологию и доказать, что его технология лучше нашей. В декабре месяце мы проведем съезд учредителей, где вы ознакомитесь с последней версией устава и будете внесены в список создателей нашей компании. Напоминаю, учредителями могут стать те лица, которые приобрели более 3000 мегаватт-контрактов. А теперь подробнее о самих контрактах. За последние несколько месяцев многие из криптовалют показали значительное падение, и лишь единицы показали незначительный рост. Но среди всех криптоединиц есть мегаватт-контракт. Мегаватт-контракт – самая стабильная и самая совершенная криптоединица. На данный момент ее стоимость составляет 810 рублей. За все время создания с марта месяца криптовалюта не упала, не подешевела ни на одну копейку, а будет только расти. В декабре месяце стоимость одного мегаватт-контракта будет равна 3100 рублей, и будет это после учредительного собрания. Мегаватт-контракт – это самая надежная, уверенная и стабильная крипто -единица. Следите за нашими новостями, этой осенью будет жарко.